Всем привет! С недавнего времени, на виду всего хоха -хо комьюнити появился новый чит, который достаточно быстро получил признание благодаря популярным ютуберам. Примечательно то, что этот чит русский и в данный момент является закрытым, находясь на стадии тестирования. Однако, несмотря на это, чит получает достаточно хорошие отзывы от пользователей, которые утверждают то, что Navarroos является одним из лучших проектов на данный момент, сопоставляя его со скитом, вантапом, эвольвом и другими топовыми софтами. Ну и по традиции, снимая видео о том, как получать этот хотя сегодня я решил высказать не только свое мнение о получении наварлуза, но и попросил своего друга Сергея Карагазиана помочь мне. И если говорить про него, то человек на ХВХ не последний, у него также есть наварлуз и другие крутые софты. Для начала мы начнем с его комментария о том, как получает тачит, а потом уже я выскажу свое мнение. Смотри, чтобы получить инвайт, раньше было чуть легче получить инвайт, но не всем. А раньше, если ты довольно популярный и довольно такой типа, не знаю, довольно а, дружелюбный, то есть общаешься с большим количеством людей, то в принципе а, ты можешь просто попросить там, допустим, своего друга, если он есть в этом, а, чтобы он попросил Соифа и тебя инвайт. это главный кодер, а, там есть еще вроде кодер спиртхака, как я понял, а, и еще кто-то. В итоге. Uh, ты мог просто раньше попросить там кого-то из staff, и тебе давали инвайт. Кстати, недавно был инвайт Wave еще до аппликаций. Uh, сейчас получить можно только если uh, ты у кого-то остался инвайт, что очень вряд ли, потому что uh, малому количеству юзеров уже дали инвайты, uh, и всех, скорее всего, раздали. Либо нужно было написать аппликацию. В первый же день их уже было около тысячи в течение трех или двух с половиной дней, там уже было больше двух, вроде тысяч, если я не путаю. И закрыли их ровно на 3 апреля в 00 часов, в полночь, и начали проверять. Весь став до утра, вроде проверял или как-то так, то есть, ну, они потратили огромное количество времени на людей, проверяли все тикеты, проверяли-проверяли, в итоге там вроде всего 17 человек приняли из двух Ну ладно, округлим там, пусть будет две Ну, в том числе меня и Про... тебя, кстати. Да, да, то есть получается еще 15 человек. То есть, но это жесть. Я уверен, что они всех еще не проверили, то есть, скорее всего, они проверили где-то, наверное, аппликации 700-900, но просто понимая, что ну, я просто видел, какие там аппликации есть, и а, какие даумы там есть, которые писали аппликации не в... Uh, uh, этот. топикы создавали. Uh, тикеты, да, они топик создавали. То есть, но это вообще бред. Так. То есть можно было получить только если ты написал аппликацию uh, Теперь, когда их закрыли, я, если честно, пока что не знаю, как получить, потому что вряд ли они их откроют в ближайший месяц. Uh, поэтому либо ждем Invite Vava, что скорее всего будет, наверное, либо в этом месяце. Ну, я точно не знаю, я просто думаю так. Uh, либо, либо все, либо просто ждем. Там огромное количество юзеров зарегано в Neverlust форуме. Это как сделано, кстати, тоже параллельно такая с Вольвом, потому что там можно зарегистрироваться без инвайта, но пока ты инвайт не получишь, ты там не можешь некоторые топики смотреть, ну, соответственно, не можешь оплатить чит и так далее. Сейчас получить инвайт будет довольно трудно. Я думаю, что нужно просто подождать вейва, либо пока админы опять откроют аппликации. Я думаю, особо других вариантов у вас и нету, просто нужно ждать, это самое главное. В принципе, как и в скете, но в ските аппликации нет. То есть, типа, первый почта это аппликация, второй путь это заявки, ой, заявки, а инвайты. Инвайты, oh, да. Вот, То смотри, есть... uh... Uh -huh. А вот а вот можно ли, например, купить инвайт или купить аккаунт, например? Uh... Купить-то можно, в принципе, все, как и в других читах. Но проблема в том, что эти аккаунты очень как-то, я не знаю как, но очень быстро банят. То есть э, недавно там чувак просто при мне написал, что я продаю аккаунт. Причем он написал это в Discord, в котором очень мало людей, прям очень мало. То есть там человек, наверное, 40 было. Это когда у меня только Discord открылся. В итоге я смотрю. А этот аккаунт уже банит. Я тебе спрашиваю Суиф, он говорит: да забейте типа. Я такой ну. То есть там банят довольно быстро, и смысла покупать аккаунты нет. В других счетах, в принципе, я тоже не советую покупать, но в Наверзе, по крайней мере, я лично знаю, что там все сложно с этим. А вот смотри, например, можно ли как-то так сделать, что ты оплачиваешь Юку-Сапку, а он тебя потом приглашает на бойбе? Насколько я знаю, это вообще даже не запрещено. Ты знаешь, все равно, типа, чего оплачивать тебе сапку подружки, mm -hmm. например, там, а ты его просто. Да, да, да, да. То есть, в принципе, так можно сделать. Я думаю, это как и в остальных счетах, это не особо запрещено, и это особо не отслеживается. Главное, не покупать аккаунты ни в коем случае, потому что это просто. Э, Трата денег. Деньги, Да, деньги фустую. А вот как ты думаешь, стоит ли вообще просить о том, чтобы тебе дали инвайт? Ну, там, например, писать им как-то, ну, типа, дать invite. если, скажем так, скажем, довольно грубо, если ты их будешь беремовывать, то они тебе, конечно, не кинут никуда в блог, но просто перестанут тебе отвечать, что тебе же хуже в будущем, если тебе все-таки дадут инвайт кто-то, ну, даст кто-то. А, поэтому лучше их об этом не то что не просить, а даже не писать по этому поводу, и просто надеяться на то, что у тебя кто-то инвайт будет. Либо, кстати, есть еще вроде GWA инвайта, то есть некоторые ютуберы просто делают розыгрыш своих инвайтов, поэтому, в принципе, там тоже можно участвовать и попробовать двигаться. Смотри, а вот ты как считаешь, что нужно человеку, чтобы он получил инвайт и чтобы его одобрили по аппликации? То есть какие-то там качества или чтобы он там, не знаю, бигнеймом был? А если откроют все-таки аппликации в следующий раз? Для начала нужно быть максимально адекватным. То есть в этом комьюнити, я так понимаю, Наверлуз хочет сделать примерно такой же комьюнити, как в Вольве. То есть там почти нету токсиков, там нету аутистов, там ребята, которые э, максимально дружелюбные э, и могут помочь. если что. Сейчас примерно в Наверлузе то же самое. Там э, самое первое, что стоит э, у них в приоритете, это адекватность. Э, дальше идет, ну, по крайней мере, я так считаю, это как долго ты играешь на ХОХ и примерно рядом с этим стоит твой компьютер. Там есть в аппликации, есть такой момент, э, спрашивается, какой у тебя процессор и какая видеокарта. То есть, я так понял, это для них довольно важно. А если это для них важно, то у вас должно быть, должен быть, по крайней мере, более-менее мощный компьютер, чтобы с ним играть. А втором месте также идет э, то, что вы должны хотя бы играть ну, не прям очень долго, но вы хотя бы должны понимать а за игры, потому что а, есть люди, которые просто узнали об этом чите, до этого особо не играли на ХВХ, но при этом они пишут аппликации из-за разряды, дайте мне пожалуйста. я типа играл с мотап кряком, седла. То есть а, я не думаю, что таких людей они, в принципе, могут инвайтнуть. Так, адекватность, компьютер, ну, должен быть, чтобы прям со ну, Да, да, да. И, наверное, на четвертом месте все-таки, как бы то ни было, это, наверное, популярность хоть какая-то. То, э, то есть, это не главный критерий, но если вы довольно популярный человек, у вас есть там YouTube-канал, то у вас больше шансов на то, что получить инвайт. Если вы там прям знаменитый, не знаю зачем вы смотрите это видео, но э, вам могут дать бету сразу. Хотя сейчас э, систему беты изменили, но все же. Примерно таким образом и выглядит получение инвайта в Neverlose. Ну а в конце я бы хотел сказать самый главный фактор успеха. Таким образом, получить чит можно следующими способами. По заявлениям, по инвайту от друзей, а также по случайности и удаче, например, от розыгрыша. Купить его, как например тот же Fatality, Нельзя, администрация инвайта не продает. Ну а что будет, если вы купите инвайт у обычного человека, вы думаю понимаете, вас просто заблокируют. То же самое относится очевидно и к аккаунтам, с ними все еще строже. Ну что ж, рассмотрим способы получения инвайта более детально. Заявления сейчас хоть и закрыты, но на экране показано заявление, по которым лично я попал в чит и по которым попал в чит мой друг. Можно увидеть, что администрация вышла не просто красивые слова, а сама суть обращения. Я просто писал обычные и понятные вещи, старался не лить много воды. Я считаю, что ключ к успеху состоит в том, чтобы сделать так, чтобы вам не заинтересовались. Хотя прикалываться и строить из себя непонятно кого, очевидно, не нужно. Заявление можно было написать как на русском, так и на английском языках. Обращаю ваше внимание на грамматику, ее нужно придерживаться. Но если вы плохо знаете язык, то попросите ваших знакомых проверить заявление о наличии ошибок. Очевидно, что никому не будет приятно читать малограмотный текст. Ну что ж, с этим способом вроде бы все понятно. Перейдем к способу получения инвайта от друга. Тут у нас тоже ничего необычного нет. Просто нужно быть адекватным, приятным, интересным человеком, с которым будут готовы общаться люди. Ну а также иметь хучуточку играть на хвх и уделять этому время. Все остальное это дело техники, смекалки, красноречия и желания. Можно искать различные дискорды, просто заходить в них и начинать разговаривать. Тогда друзей вы найдете сами. Способ с розыгрышем думаю понятен. Просто нужно надеяться на свою удачу. Но в чем же все таки состоит главный секрет успеха, о котором я говорил? Я считаю, что решающим фактором получения чита является именно то, насколько человек популярен. Я объясню. К примеру, если вы играете на ХВХ лишь месяц, за спиной имеете только кряканье Свар, вас толком никто не знает, особого понимания игры нет, то никому особо не будет интересно приглашать вас, так как вы не сделаете для чита ничего полезного. Да и то не факт, то что вы не только не оплатите подписку, но еще и не продадите свой аккаунт. Это я говорю к тому, что нужно делать что-то полезное, причем не обязательно клепать медиа круглыми сутками. Можно заниматься фотошопом, монтажом видео, программированием. А если вы ничего из этого не умеете, то банально можно просто играть в паблики и разговаривать с людьми. Кто знает, может быть там будет кодр какого-то чита, который вас пригласит. Также можно сидеть на разных форумах по типу e game и оно учится, это зарубежный ресурс. Там можно зарабатывать репутацию ответами в темах и помощью людям. Нужно помнить, что администрация – это обычные люди. и можно поставить себя на их место и задаться вопросом. А вы дали бы вы инвайт человеку, который не будет полезным для проекта? Вот и я сподвигаю вас заниматься чем-нибудь, а не надеяться на то, что все придет само по себе. Такой же позиции придерживается и бота тестер Неверлуза. Я у него об этом спросил. После просмотра этого видео вы не сможете, очевидно, получить сразу же инвайт но вы сможете сделать так, чтобы в будущем у вас щит обязательно появился. Поэтому выражаю огромную благодарность Карагезиану и Шадл за помощь в ролике. Желаю вам всем не болеть, удачи и побольше инвайтов. Всем пока.